Доброго здравия, дорогие граждане Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня опять у нас в гостях Сергей Вячеславович Тараскин. Мы продолжаем тему. И первый вопрос это о том, есть ли доказательства ведения войны за ДНК Ариев, благородной породы славян. Здравия желаю всем гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Такие доказательства, конечно же, существуют. В прошлый раз мы упоминали в нашем разговоре значит, о том, что война идет, война непрерывная. Вот, связано это с уничтожением ДНК первородных людей на планете Земля. Какие документы есть по этому поводу, которые однозначно свидетельствуют о, то, о наличии такой войны и о ее последствиях в настоящий период? Давайте обратимся к одному из документов. По этому поводу это речь Аби Фоксмана, президента антидеформационной лиги еврейской организации США. Вот, произнесена она была 25 августа 1998 года. Зачитываю фрагмент этой речи. «Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея учеников старейшин Сиона. Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей «Первые встречи сто лет назад. Мы управляем правительствами. Мы создали противоречия среди наших врагов и заставили их уничтожать друг друга. Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел. Мы самая богатая раса среди людей на земле. Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничтожили все средства воспроизводства так называемой расы арийцев. Настало время удостовериться» что белая раса угасает через геносмешение и фактически сведенные к нулю рождаемость. Мы все наслаждаемся видением, многократно повторенными кадрами со всего этого мира, последними белыми детьми, играющими с темными детьми, и знаем, что это путь к окончательному разрушению белой расы. Мы можем разрушить древнюю чистую линию крови арийцев, побуждая к альтруизму и производству «Смешанного потомства». Целиком этот текст будет находиться под видео, вы сможете с ним подробно познакомиться и убедиться, что подобного рода работа ведется не одну сотню лет на планете Земля. Вот. И она принесла те самые печальные результаты, которые мы видим с вами. Вот. Если количество белых людей, количество первородных людей на планете Земля в процентном отношении – по отношению к общему числу э, людей, живущих на планете Земля, постоянно уменьшается. Примерно в 90-х годах э, производился подсчет э, количества славян, живущих на планете Земля. Тогда эта цифра составляла около 300 миллионов. Это были жители э, Советского Союза, это были жители восточнославянских стран, и также славянские э, группы и рода, рассеянные по всему миру, живущие на всех, во всех континентах и странах. По какой причине ведется война за уничтожение генетики белой расы, расы арийцев, как упоминает Аби Фоксман? Напоминаю, что слово «арий» переводится на русский язык как «благородный». Вот, и мы с вами знаем, что именно благородной породе славян – передана в управление вся Земля и территория выше северного тропика до самого северного полюса в северном полушарии планеты Земля. Именно это обстоятельство, наличие генетического ключа первородного человека, благородного человека, арийского человека, это и является камнем преткновения для тех, кто пытается захватить всю систему управления на планете Земля. Кто же это такие? Давайте обратимся к генетике тех лиц, которые ведут против нас войну. Ну, для этого мы можем с вами обратиться к известным первоисточникам, которые находятся в открытом доступе, но и посмотреть, например, изображение Моисея. Вот, классическое его изображение находится в Ватикане, в соборе Святого Петра. Ну, вот, скульптура Моисея изображена в полный рост. Вот, если мы внимательно посмотрим на его голову, то увидим на ней рога. Вот, я хочу задать вопрос всем, кто меня видит и слышит. У человека рога растут на голове? Если у ваших соседей есть рога, Значит, ну, значит, у них обязательно присутствует генетика каких-либо животных, для которых это является нормальным состоянием. Но новой интернет-сенсацией стал новорожденный ягненок из дагестанского села Черкей. Ветеринары в шоке. У этого барана вполне человеческое лицо. Ярко выраженный нос, губы и подбородок. Чем вызвана подобная аномалия, никто сказать не берется. Животные, похожие на людей, периодически появляются на свет в разных странах, но все они погибают практически сразу после рождения. Но вот дагестанский ягненок, напротив, пока демонстрирует редкое жизнелюбие. Кажется, уже начинает привыкать к объективам телекамер. Из тех, из тех существ, которые упоминаются в различной мифологии и первоисточниках, мы знаем, что козлоногими рогачами были так, так называемые сатиры и паны. Вот. И если сопоставить изображение Моисея, и классическое изображение сатира, то мы увидим, что это практически одно и то же лицо. Да, действительно, очень-очень они похожи. Mm -hmm. прям как родственники. Да, это, это и есть, так сказать, родственники по этой линии. Вот. И мы видим, что носители животной генетики, вот, постепенно смешиваясь с первородными, теряют признаки которые связывали их с предками животного происхождения, и все больше и больше приобретают человеческие признаки. То есть признаки обычного белого человека. Вот. Но э, не надо заблуждаться. По мужской линии они имеют ту же самую генетику, которую имели и тысячи лет назад. Как мы знаем, все аристократы, в том числе черные аристократы, вот, очень тщательно следят за своей генетикой и э, тщательно подбирают э, пары для своих э, детей, для того, чтобы получить э, потомство с заданными качествами и характеристиками. Они стремятся все в большей и большей мере приобрести генетические особенности, которые характерны для благородной породы славян. Постепенно замыливая ДНК-структуры, которые есть у них по мужской линии и которые при помощи белых женщин, которых они регулярно берут в жены э, в каждом поколении, э, вот, постепенно исчезают. Но исчезают они, еще раз я вам повторяю, на физическом уровне, на информационном уровне, значит по отцовской линии. Они так и являются носителями вот той генетики животной изначальной, которая у них и была. Для того, чтобы понять это, можно посмотреть множество изображений, которые есть у нас в первоисточниках. Ну, например, изображение святого Христофора. Это один из самых известных псеглавов, вот, который жил на рубеже третьих-четвертых веков вот, и который в христианстве является одним из святых. Значит, в его житие написано, что он происходил из рода псиглавов. Значит, значит, псиглавы в то время были достаточно распространенным видом живых существ, как и многие-многие другие виды живых существ, которые жили в то время. Вплоть до XV века по Европе свободно гуляли существа – с собачьими головами, с кошачьими головами, вот, с различными элементами животной генетики. Вот. И таких, таких свидетельств есть невероятное количество. Для тех, кто хочет с этим достаточно подробно познакомиться, рекомендую прочитать один из томов летописного лицевого свода Ивана Грозного, вот, который называется... Александр Македонский. Там а, его армия, двигаясь по территории Азии, неоднократно встречала подобных существ. Часть из них была полностью уничтожена специальными отрядами, находящимися в составе армии Александра Македонского. Соответствующие картинки в томе, который называется «Александр Македонский» вот, в составе летописного лицевого свода имеются. Вот, и можно посмотреть внешний облик этих существ. Это и э, смесь человека с различными копытными животными, это смесь человека с различными э, к, семейством кошачьих, собачьих вот, и даже птиц. Вот. Так что подобного, подобного рода генетика до недавнего времени вот, широко присутствовала, в физическом смысле на планете Земля. Вот. И остатки этих существ существуют и хранятся в соответствующих музеях. Правда, не демонстрируются публике. Хотя, если вы будете внимательными и будете заниматься этим так сказать, вопросом тщательно, вы найдете десятки и сотни доказательств наличия такого Такого рода существ в прошлом на планете Земля. Один из видов тех человекообразных существ, которые рвутся к владычеству на планете Земля, вот, изображен в работах Микеланджело. Если мы посмотрим работу Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая», вот, мы увидим там следующих персонажей. Первую жену Адама Лилит, обвившуюся вокруг дерева. Вот. Еву, самого Адама. Вот. И для того, чтобы понять значит, генетику тех, кто считает себя потомками Адама, вот, достаточно взглянуть на классическое изображение Лилит. Вот. Это полурептилия, полуженщина. Вот, в, в работах Микеланджела она изображена в виде, ä, так сказать, существа, которое обвилось вокруг дерева. Вот, если мы почитаем, что, что говорят об этом существе первоисточники, то упоминается они следующие: Лилит упоминается в Талмуде, как первая жена Адама описывается в алфавите Бенсира и каббалистической книге Загар. Согласно преданию, расставшись с адамом, Лилит стала злой демоницей, убивающей младенцев. Вот. Если вы прочитаете всю информацию, которая связана с Лилит, то узнаете, что она является прародительницей всех демонических существ, которые в настоящее время находятся на планете Земля. В настоящее время, в настоящее время, значит, все это отражено в том числе в ритуалах и обрядах, которые совершаются на планете Земля, в том, ну, например, в католической церкви. Вот. Один из залов заседаний Ватикана как раз имеет форму головы змеи, вот, или рептилий. Именно это изображение напоминает нам о том, откуда произошли те самые существа, которые сегодня дорвались до управления на планете Земля и которым сегодня фактически принадлежат все системы управления на планете Земля. И все, все финансовые и прочие, и, и прочие рычаги, за счет которых живет практически все население. Сергей Вячеславович, давайте перейдем сейчас к вопросам. Очень много вопросов есть, которые задают граждане Союза Советских Социалистических Республик председателю ГРП. И первый из них – этот вопрос о том, что мы отправляем три формы заявлений для того, чтобы гражданин СССР мог стать на учет. И вопрос постоянно возникает о третьей форме заявления форма номер три, где нужно значит, написать о том, что человек делал с 1991 -го года, как выполнял статью Конституции 62. Я хочу зачитать сейчас статью Конституции 62 СССР 1977 года. Гражданин Союза Советских Социалистических Республик обязан оберегать интересы советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Союза Советских Социалистических Республик. «Измена Родине – тягчайшее преступление перед народом». И, в общем, после осознания того, что произошло вот после событий вот этих вот 91 -го года, и кто как, ну, как бы люди, они понимали, что сейчас понимают, что что-то сделали тогда или что-то не сделали тогда, или работали в определенных структурах, и вот для них сейчас написать э, вот этот документ представляет какую-то вот, э, ну, трудность. Э, конечно, есть вопросы, вот э, у них, э, значит, э, многие спрашивают, а вот что я теперь меня на учет не поставят, э, раз я вот там, допустим, в полиции служил или, э, в, допустим, там в суде там работал там, и так далее. Юристы многие звонят, спрашивают, вот как нам быть в данном вопросе? Ну, на самом деле, ничего страшного не произошло, если гражданин СССР находился и работал в структурах Российской Федерации и подобных структурах по одной простой причине. Вот. Для многих это был единственный источник выживания. Это первое. Второе. Многие граждане СССР находились до определенного момента в состоянии э, добросовестного заблуждения. И сейчас э, им достаточно написать, что вот с такого-то такого-то момента я осознал, вот, что я находился в состоянии добросовестного заблуждения, и отныне и далее так сказать, готов <coughs> служить интересам Союза СССР так сказать, на, на той должности, на которую меня призовет моя так сказать, Родина. Если он это делает, то честь ему и хвала. Это своего рода искупление вины. И человек, который добровольно и добросовестно начинает работать в структурах Союза ССР, тем самым заглаживает вину, даже если таковая у него была. Есть такая хорошая русская поговорка «По винную голову меч не сечет». Вот поэтому если человек добровольно и осознанно возвращается э, в структуры ссср и делает нечто полезное для возрождения союза советских социалистических республик то большинство претензий которые могут возникнуть к нему у соответствующих органов союза сср тем самым автоматически отметается мы же знаем что даже самым закоренелым преступникам всегда предлагают э, так называемую явку с повинной Здесь происходит нечто подобное. То есть человек осознает свою вину, добровольно, так сказать, сообщает об этом, вот, и тем самым снимает с себя большую часть проблем, которые могут возникнуть у него с, с законодательством Союза СССР. Вот, бояться этого не надо, потому что такого, таких людей миллионы. И они в любом случае будут работать в структурах Союза Советских Социалистических Республик, тем более, что абсолютное большинство из них были рядовыми сотрудниками. Вот. И если они не совершали никаких иных преступлений, кроме экономических, а большинство совершало в основном экономические преступления, то эти, эти преступления, ущерб от этих преступлений, можно покрыть в том числе, так сказать, честным служением своей Родины. Поэтому всех приглашаем, зовем в ряды возрожденных органов Союза ССР, не надо этого бояться. Более того, не стоит увольняться из тех структур Российской Федерации, в которых вы сейчас работаете, если для вас это единственный источник существования. Если у вас есть другие источники существования, тогда, конечно, об увольнении из различных структур Российской Федерации и подобных организованных преступных сообществ. Стоит задуматься. Если других источников существования нет, естественно, вам какое-то время придется еще находиться в, в рядах организованных преступных сообществ. Но при этом вы должны сделать нечто полезное для возрождения СССР. Что это будет? Так сказать, это уже вопрос индивидуальный, это зависит от ваших способностей, умений, навыков, специальностей и прочих вещей, которые, которые вы приобрели по жизни. Вот. Но в любом случае возрожденный Союз СССР ждет своих сынов и дочерей, <coughs> вернувшихся так сказать, в лона своей родной страны. — Следующий вопрос... Mm -hmm. Похож на предыдущий, mm -hmm. это касается военнослужащих Российской Федерации. Вот этот вопрос, пожалуйста, осветите. Есть люди, которые присягали Союзу Советских Социалистических Республик mm -hmm. и потом Сделали другую присягу, допустим, Российской Федерации. Есть люди, которые уже делали присягу Российской Федерации, но понимают, что произошло, и не знают, как с этим теперь дальше быть. Потому что присягнули вроде бы Российской Федерации, а понимают, что они граждане СССР. И вот здесь вот эта путаница. Разъясните, пожалуйста, как этим людям? То, что касается присяги, здесь ситуация примерно такая же, как в предыдущем вопросе. Значит, каждый, кто готов осознал себя гражданином СССР и готов вернуться в правое поле Союза СССР, значит, может это сделать. Значит, присяга Российской Федерации не является действительной по одной простой причине. Государство – это юридическое лицо, в основе которого лежит договор. Вот. Таким договором у любого ну у государств, находящихся на нашей территории, является Конституция. Конституции 93 -го года никто не принимал. Я уже говорил многократно об этом, что граждане СССР с паспортами СССР в 1993 году, придя на избирательные участки, никак не могли принять Конституцию Российской Федерации, не входящей в состав СССР. Это является юридической фикцией. Более того, у Российской Федерации как у юридического лица, так сказать, с фальшивой конституцией. не существует территории действия этой Конституции. Если мы с вами заглянем в Конституцию Российской Федерации, мы прочитаем там следующую фразу: что Конституция Российской Федерации действует на всей территории Российской Федерации. Таковой территории не существует. То есть зоны действия Конституции Российской Федерации, даже если принять ее во внимание как э, документ, вот, который имеет э, нулевую правовую так сказать, значимость, вот, э, зоны действия у этого документа не существует по причине отсутствия территории. Поэтому, если нет э, базового документа, он же договор, он же конституция, по которому живет э, юридическое лицо, в нашем случае Российской Федерации, если нет территории, которая ограничивает зону действия этого документа, то таким образом ваша присяга была ничем иным, как введением вас в заблуждение вот, лицами, находящимися на службе в Российской Федерации, для того, чтобы заставить вас служить этому виртуальному субъекту и накачать его, скажем так, силовые правоохранительные и прочие структуры вот, вот этими скажем так обманутыми и заблудшими людьми которые давали присягу де юры несуществующему субъекту вот у которого даже нет зоны действия его законов о чем я неоднократно сообщал в судах во время выступлений в судах различных инстанций в Российской Федерации. Сергей Вячеславович, такой еще вопрос. Очень много обращений идет такого характера. Я стану на учет в ГРП, то есть вернусь на родину. Что мне это даст? Получение вкладыша, регистрация, то есть постановка на учет. То есть вот такой вот, знаете, вот, можно обозначить таким словом, как политическая проституция. То есть человек начинает торговаться. Я сделаю действие, а что мне взамен? И таких людей, к сожалению, много, то есть таких обращений. Что вот можно этим гражданам СССР сказать? Нужны ли они? Не нужны. То есть сейчас мы понимаем, что самое главное — это идея, это дух, это то самое вот наше родное, наше... Советского Союза понимания, мышления, менталитет, наше вдохновение возродить эту родину страну. И вот такие вот люди, и, к сожалению, много, и они обращаются. Что им можно вот сказать или пожелать? Что можно посоветовать таким людям? Конечно, они могут не регистрироваться в Союзе СССР, это первое. Более того, они могут написать бумагу, на мое имя и подать ее в государственную регистрационную палату о том что они отказываются от гражданства союза советских социалистических республик но в этом случае э, они потеряют э, все права которые есть у гражданина союза советских социалистических республик в том числе право на территории вот, со всеми вытекающими последствиями вот. Если им хочется идти по этому пути, они могут идти, в конце концов, на территории планеты Земля. Есть очень много так называемых нейтральных территорий, на которых они могут поселиться. Это и дрейфующие льды э, в Северном Ледовитом океане, и нейтральные территории в Антарктиде, вот, и нейтральные территории, которые находятся э, посредине крупных э, так сказать, водных объектов, таких как океаны, вот, и прекрасно там вести жизнь, напоминающую ту жизнь, которая показана в соответствующих фильмах наподобие водного мира, вот, где главный герой Кевина Костнера вот, ведет соответствующую жизнь на плавучих объектах, в, в, так сказать, в глубинах гигантских водных пространств на планете Земля. Если их устраивает эта жизнь, ну, ради бога, пусть делают свой выбор. Дело в том, что не, не вернувшись в гражданство СССР, вы не получаете возможность находиться законно на этой территории. Вот. А все остальные субъекты права, которые здесь сейчас через средства информации, навязанные гражданам СССР, как некие государства, не имеют полномочий ни на один квадратный сантиметр из той территории, которая была у Советского Союза. Никто никогда никакими документами эту территорию им не передавал, о чем мы уже неоднократно сообщали гражданам Союза СССР, в том числе показывали им документы из Государственного архива Российской Федерации, о том, что документов о передаче территории 22,4 миллиона квадратных километров архив Российской Федерации не хранит, вот, и о существовании подобных документов ничего не знает. То есть эта территория, как была на балансе у Союза Советских Социалистических Республик, так и осталась. Поэтому, если человеку хочется стать в итоге изгоем, ну, это его выбор. Мы не можем этому препятствовать. Да, главно, главным плюсом этой ситуации будет э, в том, что он будет полностью освобожден от каких-либо обязанностей как гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Единственное, что он на планете Земля окажется в подвешенном состоянии и вряд ли найдет место, на планете Земля, которые готовы такого человека принять. Сергей Вячеславович, практически многие из этой же категории граждан, вот таких вот обращений, задают вопрос, а будет ли получение вкладыша безопасно для них? Есть ли четко отработанная программа следующих действий, которые должен делать гражданин? То есть есть ли программные какие-то инструменты, которые вот выведут нас, вернут сначала в правовое поле, ссср а потом еще и обеспечат их жизнь благоденствие и так далее и так далее то есть, есть ли команда которая делает многие звонят вот нам нужно которая делает эту работу многие звонят у нас родился ребенок мы не хотим регистрировать его в российской федерации Есть ли органы загс а если у вас а можно ли поставить на учет там недвижимость а можно ли поставить транспорт вот что ответить вот таким вот людям Любые регистрационные действия, значит, как гражданина Союза СССР, можно на сегодня произвести в Государственной регистрационной палате. И единственное, значит, вам придется в любом случае делать аналогичные действия, но в том числе в тех субъектов, которые еще пока продолжают свое существование, таких как Российская Федерация. Вот. До того момента, пока не заработают структуры и системы Союза СССР, который в итоге вам заменит все э, нелегитимные документы, которые накопились у вас за последние 29 лет на законные от э, Союза Советских Социалистических Республик. Получение вкладыша — это первый шаг вашей осознанной, э, вашего осознанного движения в правовое поле Союза ССР. Здесь работает принцип э, перехода количества в качество. То есть количество людей, вернувшихся и работающих на интересы Союза ССР, в итоге должно превратиться в возрождение Союза ССР во всех его ипостасях, как внутри страны, так и во внешних структурах. Тем самым мы должны получить результат, к которому, собственно говоря, и стремимся. То есть СССР, как единственный на планете Земля правовой субъект, положит основу для правового возрождения всех иных субъектов, находящихся на планете Земля. И другого варианта не существует. В книге Зеленый король, который написал Поль Лусулицер, описан процесс попытки создания первого в мире законного правового субъекта, который длился больше 30 лет, вот, на который и были израсходованы космические по тем временам деньги. Но тем не менее, эта попытка не закончилась успехом, потому что руководитель этого проекта не нашел правового решения этого вопроса. И в 80 году, официально выступив в Организации Объединенных Наций, отказался от дальнейшего продвижения этого проекта. Эту работу удалось закончить нам. И, вот, и в 2010 году я по законам войны и военного времени встал на место дезертировавшего Верховного Главнокомандующего и тем самым возродил первый в мире правовой субъект, который стал таковым, полностью законным, полностью правовым, полностью легитимным. Вот. И к нему исчезли какие-либо претензии со стороны всех правовых систем только в 1991 году. Когда произошло всенародное вече по поводу сохранения обновленного Союза Советских Социалистических Республик. Произошло это 17 марта 1991 года. И полностью законным, легитимным. Со всех точек зрения Советский Союз пробыл всего лишь 9 месяцев. С 17 марта 1991 года по 25 декабря 1991 года. Когда Горбачев Михаил Сергеевич дезертировал со своего поста и фактически прекратил деятельность э, органов управления Союза ССР. Но его действие э, не прервало жизни самого юридического субъекта Союза ССР, который э, жив и здравствует и поныне. Вот, является членом Совета Безопасности ООН вот, и э, самым правовым маяком с которого должно начаться возрождение всех когда-либо суще существовавших на этой планете субъектов, связанных с нашей страной, таким, такие как Российская империя, Царство Русское и все предыдущие субъекты права до последнего легитимного.